Была такая лыжа Head Magnum, вот как-то вот она была удачно, в принципе, условно, в определенных моментах покоя она другим производителям походу не дает. Здравствуйте, сегодня на поиске дня тесты новой лыжи этого сезона к 2 Turbo Charger. Вот. Ее особенность заключается в том, что при достаточно большой ростовке у нее очень короткий радиус. Этот фокус впервые в свое время сделала фирма HED достаточно удачно. У них было две модели: это Head Limited и Head Magnum. Магнум такой, скажем, народный, Лимитед, такой, WIP Суть была в том, что большая рассовка стабильность, а маленький радиус маневренность общем-то, Можно быть не Рэмбо и кататься вообще супер Тебе вообще ничего с тобой не происходит Но видимо К2 решила Занять эту нишу и потеснить Хэт в этой сфере Но они взяли, сделали свой Чарджер, такую трассовую лыжу Вот в таком формате С большей ростовкой, с меньшим радиусом В общем по катанию она мне Ну сразу могу сказать Не показалась конкурентом Магнума Потому что Магнум даже в худшей своей Какой-то ну, в виде Он у был веселее, чем эту, эту. Хотя, может быть, какой-то самый ранний там, Магнум 10-летней давности был такой же Но лыжа имеет Вот этот свой один паспортный поворот И вне Его кататься не хочет особо Почему? Потому что Значит, если вы разгоняете Ее побольше радиус То она теряет стабильность и для Получения этой стабильности Вы вынуждены грузить носы и, собственно, в итоге вы сваливаетесь В тот же ее поворот паспортный Вот как бы и все Если вы вываливаетесь из ее поворота паспортного Неважно, вы там карвингом вы едете Или не карвингом вы едете Она, ей не хватает торсионки Она вываливается с дуги То есть вы пытаетесь, например, загнать ее В какой-то меньший радиус, она вываливается Ее радиус по ощущениям в катании Получается метров в районе 13 Вот не больше, ни меньше Она не хочет въехать вот. И при этом сказать, что в эти 13 она прям вообще такая вау, прекрасная лыжа. Прям вообще, уау, там пулемет, вообще. Огонь. Ну вот не огонь. Вот вообще не огонь. Она не идеальна ни по цепкости, она не идеальна ни по стабильности, она не идеально по динамике. Но вообще ничего как бы идеального в ней нет. И в этом даже радиусе ее надо ловить, то есть обычно вот есть лыжи там своего одного радиуса, но у них есть одна, одна прелесть, они в этом радиусе как рельсы, как трамвай. То есть ты их туда закинул и она пошла резать, как бы вот здесь такого нет вообще и по любе вы должны как-то ее контролировать, лыжу отпускать ее нет смысла, нельзя как бы сказать, что кошмар это катание, ну как бы нет, не кошмар, но... Честно скажу, оно неинтересно, потому что в катании хочется какой-то широкий диапазон все-таки стилистики катания. То есть хочется иногда поддать, иногда подзажаться там по определенным причинам. Ну, там, я не знаю, погодные условия, видимость там плохая. Там или что-то еще. Там, вот. Вот у этой лыжи как бы вот этого не получается. Ну и плюс катание, она такая немножко угрюмая, малоэмоциональная. И, ну, не скажу, что задорная. Вот нету в ней какой-то искры божьей такой прям «Вау!». Как меня вот, вот нифига, не ни вау, просто такая вот жесткая дубовая лыжа. Все, ничего, то есть, да, естественно, если как-то там пытаться зажимать, она там может на каком-то очень мягком, хорошем цепком снегу выдать какую-то динамику. Но на жестком склоне нет этого как бы, нет, нет, не тот вариант вообще, поэтому. Поэтому как бы идем к следующей лыже, чтобы не пропустить результаты тестов. Подписывайтесь, ставьте лайки, пока.